Мир переверни, небо обраки. Каждам наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем чинике.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 сами нас но просто меня место.